Особое внимание на опять нужно уделить тем, кто борется с лишним весом. В грибах очень много белка, но продукт крайне низкокалорийный. Другими словами, Вы быстро насыщаете организм, блокируете чувство голода, но при этом из 100 граммов опят получаете всего 22 калории. Опёнок летний выручает, когда других грибов совсем мало. У него очень сильный вкусный грибной запах. Если опёнок летний поджарить вместе с другими Маловоззрительными грибами, блюдо будет просто благоухать. Гриб можно жарить и без предварительного отваривания, можно и сушить и мариновать. Этотменный отменный вкус и превосходный аромат, напоминающий миндаль. Его лучше всего добавлять в супы, жарить, мариновать, сушить. Часто могут. опёрно летний, вкусный ароматный гриб, из которого получаются отличные маринованные закуски и душистые супы. Несмотря на то, что в некоторых кулинарных рецептах шляпки используют в сыром виде, все же лучше хотя бы немного проварить его. Даже небольшая термическая обработка уничтожит возможные ядовитые вещества, интоксизация организма будет предотвращена. Опелок летний, вот на разложенную насоску, можно спутать с опасным ядовитым грибом, галерианой окаймленной. Галериана отличается несколько меньшими размерами и не чешуйчатой, вот посмотрите, видите, как чешуйки, а волокнистой. Волокна тут будут поверхность и нижней части ножки. И еще можно спутать неседобные или слабоядовитые ложные пята. рода гифолома не имеют кольца на ножке. Видите, тут кольцо у нас есть. Вот, вот как самый ядовитый гриб видит, и видите у нас различия есть, различия в ножке. Вот это наш гриб, а это вот ядовитый. Тоже он паразит растет на деревьях, но ножка видите какая. И тут какая. этих опять запах ядовитых, как у муки. Мученой такой запах. Съедобный гриб годится для употребления в свежем виде и для маринования. Он во многих странах выращивают его в промышленном масштабе опенок Ленин. Такая тонкая, водянистая, бледного желтого коричневого цвета, ножки более, ножки более темные, с мягким вкусом вот у этого опнка, у летнего, с приятным запахом свежей древесины. А если он пахнет понюхали и он пахнет у вас мукой, то все это значит очень ядовитый гриб. И вот покрывала, видите, вот тут. И у маленьких, сейчас найдем маленьких, где не раскрытые покрывальцы. Вот видите, вот тут покрывальца. Вот нераскрытые покрывальца есть. И по ножке, внизу ножки, смотрите. Если вот ножка вот такая, вот видите, чешуч... чешучатки такие вот, как видно то это летняя пленка. Если спутаете, то наподобие как бледной поганки есть аманотоксины, которые, как бледные поганки, вызывают поражение печени, рвоту, понос. Очень смертельный вот этот гриб. Так что вот, чтобы не перепутать, точно нужна идентификация, потому что и опять растут на это грибы и паразиты. И тот ядовит гали... галерина окамленная растет тоже на гриб-паразит. Поэтому четко надо определиться, где у вас опята, а где галерина. Вот этого гриба мякоть пахнет медом и свежей древесиной. А, вообще. -то.